дня неважно когда вы будете слушать кто-то будет сейчас слушать кто-то будет в записи я надежда новосельская психолог коуч и сегодня будет речь о том как снять перенос глаз для того чтобы видеть больше глубже жить ярче здоровее богаче записываю это видео 1 ноября двадцатого года и время сейчас у нас кризис. так вот я точно знаю, что сегодняшнее видео будет характерно и полезно, и актуально во все времена, особенно в кризис. Итак, поехали. Что такое пелена? Буквально сегодня утром мне написал мой клиент, старый мой клиент, мы сейчас стали друзьями, и он пишет: вот, смотри, ты мне дала почитать книгу, а я читаю ее, и у меня как будто пелена. Я не вижу, о чем там, я не понимаю, о чем там. Вот. Ты говоришь мне, что это полезная, классная штука, она продвигает мозги. Я от других это слышал. Она у меня не идет. Может быть, я такой тупой? Вот я помнила свою историю, свою ситуацию, когда у меня тоже была такая была пелена. Я помню, я еще работала в главном управлении разведки и работала на фильтре, занималась профотбором людей на разные должности пришел один генерал, который ехал в военном в одной из европейских стран. А, как вы понимаете, большие начальники они не сильно ходят на какие-то тестирования, на какой-то профотбор, но тогда был приказ в обязательном порядке иметь документ о том, что ты годен, четкая характеристика должна быть о человеке и так далее. То есть мы начали уже в Украине давно идет грамотная и правильная политика, просто другая тема, что кто-то этим управляет, но я сейчас не о политике. Так вот, я помню, пришел этот генерал, и он не хотел приходить ко мне на консультацию, на профотбор, на исследование, не хотят они вот такие вот большие начальники. Пришел его адъютант и говорит, а можно как-то вот, ну, ну так, ну чтобы вы там поставили за глаза... Дело в том, что я такая вредная была, четко и была требовательна и принципиально. Поэтому одни меня уважали, другие боялись, третьи не любили, четвертые обходили, ну, как всегда в этой жизни бывает, вы знаете. Я говорю: слушай, Юр, давай ты как-то договорись с ним, пусть он придет хотя бы минут на 10 я, для видимости. Запишу его данные, сделаю профессиограмму, по фотографии там напишу, ну, что-то там напишу. Ну, короче, я схитрила. Кстати, этот Юра сейчас, ну, не знаю, как сейчас, но был, по-моему, не один период в большой большой должность занимал. И тоже военный матташе в других странах работает. Так вот, пришел генерал. На 10 минут, как мы договорились. В итоге он ушел часа через полтора или два. Для меня тоже, я маленький человек, я обычный психофизиолог, главный специалист отдела психофизиологического обеспечения, медицинской службы, такой большой структуры. Ну, как бы, я так себя считала, но ну, я делала свое дело. Ну, генерал, это же, типа, да, там такая фигура. Кстати, генералы тоже бывают разные. Это тоже опыт мне дал, что есть маленькие, мелкие людишки, а есть очень масштабные, крутые личности. Так вот, он ушел с, такими, таким, знаете, с таким выводом, что говорит, ну, я не знал, что, оказывается, психологи бывают такими, ну, короче, такими глубокими и так далее. То есть мы коснулись темы, которая не была характерна для темы его исследования, я нашла тревожность и переживания, связанные не только со службой, ну, там есть определенные методики были, и есть, и были, <къем> и сейчас усовершенствуются, понятное дело. И начал задавать аккуратненькие наводящие вопросы, и он открылся. У него была проблема с сыном, который болел, болезнь такой серьезной, неизлечимой. И он говорит, я понял, что мы не можем обычным способом излечиться, я пошел дальше, я пошел дальше в парапсихологию, я начал ковырять, изучать разные интересные вещи. М -м -м -м. Так вот, кстати, Алла, послушайте, это для вас тоже будет полезно, потому что перед самым моим эфиром э, мне пишет девушка, знакомая моя, и кидает мне информацию там какую-то там про биологическую какую-то там молодость, про исцеление, про и так далее. Так вот, друзья мои, хочу вам сказать, что эти вещи давним-давно существуют признаны, не признаны, сейчас наука признает, никуда она не денется, даже как и психосоматика. Так вот, он рассказал мне о том, что он глубоко погрузился, понял свои причины, почему ребенок болен и так далее. Ну, в итоге они долго боролись, ребенок выздоровел, мальчик выздоровел. И мы закончили разговор на том, что он меня спросил, а вы читали такую книжку, как «Монах, который продал свой Феррари?» И к своему стыду я в то времени книжку эту не читала. Я сказала, нет. Он так обрадовался, он думал, что я прям такая крутая, что я там все знаю. Если какую-то там вещь попала к нему в его карту мира, то он думал, что я прям такая.. Запомните, кстати говоря, что люди, которые очень крутые, у них очень много скелетов в шкафу. Если они в чем-то крутые, что-то они знают, даже очень признанные эксперты в своем деле, у них тоже есть куча сомнений, и своих глюков и это просто, чтобы вы знали, это, это нормально, потому что мы все время растем, и пределу роста нет. Я говорю, я не знаю такую книжку. Он говорит, хорошо, я пришлю своего помощника. А он говорит, купите эту книжку на Петровке. Я думаю, съезжу на Петровку. Я в Киеве. Кто из вас из Киева? Напишите, пожалуйста, кто из Киева. Кто из каких стран тоже напишите, мне будет очень приятно. Так вот, я помню, думаю, ну, съезжу как-нибудь. И тут проходит день, и через день он приходит лично, приносит мне эту книжку. Для меня это, конечно, было очень приятно. Написал мне еще эпиграф там, такую благодарственную надпись. Я эту книжку прочитала залпом «Монах, который продал свой Феррари» Дипак Чопра. Кто не читал, погуглите, кто читал, не помешает лишний раз еще раз прочитать. Конечно, мир для меня перевернулся на 360 градусов. К тому времени я уже много чего понимала, знала, много чего в жизни прошла, уже войну прошла, были, были проблемы со здоровьем, личные были какие-то там ну, в общем, у каждого из нас есть свое, да то есть в то время я уже была такая неповерхностная девочка-психолог а уже была такая более-менее такая глубокая, такой специалист, работающий с посттравматическими синдромами и так далее так вот про такую пелену и вот я говорю этому своему коллеге, теперь уже своему другу говорю, ты знаешь, ты не переживай потому что то, что ты сейчас не можешь понять, не переживай. хоть он там полковник одной из спецслужб, такой глубокий человек, но мы не можем все знать. Если у нас сейчас, смотрите, вот мы сейчас живем на поверхности, э в каком смысле? Мы принимаем информацию, которую нам скидывают. И, к сожалению, по уму своему, по своему уровню развития, по своему уровню идентичности, кто я, зачем я, почему я, ну то есть если нет у нас те же, нет своих целей, мы не понимаем, зачем, почему и так далее, мы считываем эту информацию и ловим ее, как будто, ну, это истина. И от того, насколько человек осознан, продвинут, насколько он имеет понимание, зачем он. Кто он? Ну, конечно, не, не все так быстро приходит. Мне для того, чтобы было понять, зачем я кто я, мне нужно было пройти очень много face table мне нужно было и болезни пройти, и серьезные испытания, и стрессы, и, и утрату сына, и, и, в общем, много всего. И когда человек проходит такие рубежи, ему намного проще выйти и стать крепче. Но, опять же, не каждый может выйти, исходя из того, на каком человек этапе развития, он уплывает вслед за своим близким, в своих депрессиях, в своих болях, в своих переживаниях. И на эмоциональном уровне, друзья мои, сегодня и всегда так было, идет вброс людям той информации, которая людей уводит в эти эмоции, а эмоциональный фон – это переживания. А эмоциональный фон – это энергия, которая питается там эгрой, вы, наверное, читали, да, Там трансфер реальности, многие считали, сегодня все умные. Вот на этих энергиях, если говорить про энергии, питаются нами, Это как, как едой. Но с другой стороны, людям делать вброс для того, чтобы они, зная, что они живут эмоциями, что они не будут искать достоверную информацию, что они как бараны живут и просто плывут по течению, Потому людям такая, такая информация и вбрасывается. И те, которые уцепились сегодня грамотно, правильно уцепились за какие-то тренинги личностного роста, за какие-то коучинги, за какие-то... Вот они гребутся, гребутся по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что в мозгах там просто невероятное количество хлама. И вот как с этим хламом разбираться, я чуть позже скажу. Так вот. В нашем подсознании, вернее, бы сказать бессознательном нашем, если так быть будь, будь более, более точным, как психофизиолог скажу, наше бессознательное – это огромная сила. Вы тоже слышали, что подсознание может все там и так далее. Вы Сейчас очень много информации про это. Так вот, наше бессознательное – это как тот слон, как тот, или я называю это лошадь, а всадник – это наша голова, наше сознание. Так вот, там информации немерено, там знаний, болей, там каша всего. И от того, как мы этим бессознательно будем управлять, с учетом нашего мозга, какую информацию мы будем читать, потому что наш мозг, наше сознание, мозг наш всеядный, он, оно жрет всю информацию, которая поступает из нее. И на это тоже рассчитаны те сегодня информационные потоки, которые есть. Соответственно, люди, которые… Хватают эту информацию и у не, на неподготовленные мозги, на неподготовленный уровень осознанности, что ответственность это только на тебе. Если тебя, там, не знаю, врачи, тебе сделали плохую операцию, то врачи плохие. Да нет, скажи спасибо, что ты живой или живая осталась. Угу. Это глубоко для кого-то, наверное, это полный бред, да? Я рассказывала недавно пример на предыдущем мастер-классе, где люди там исцелялись и многие вещи прозревали. Да? Так вот, когда один из, был самый главный акушер гинеколог города Киева, самый лучший, не самый главный, самый лучший кушер-гинеколог, и он э, делал, делал проводение молодой женщине, у которой все было нормально, и она после, во время аборта умерла. И он так себя потом, он так себя казнил, что он просто жить дальше не мог. А ведь на самом деле у этой женщины была такая судьба, что-то было там у нее в ее карте, там какой-то ее, да, что-то было, что нужно было ей уйти. А другая девочка говорит, мне э, там плохо делали э, э, анестезию гланд, когда вырезали в воде 4 года, и поэтому я заикаюсь. А, а там э, внушение от, пап, от бабушки и от э, мамы, что это врачи. А о том, что бабушка с мамой там навтыкали этой девочке, куча комплексов неполноценностей, об этом речи не идет. Но в ответе-то это девочка, которая заикается, она не знает и не понимает. А вот задача наша, э, у людей обычных, у которых пелена на глазах, на кого-то скинуть, кто-то виноват. Если ты девушка, э, женщина, ищешь себе там классного мужчину, вот в программе у меня есть «Служанки в королеву», скоро будет запуск, и ты одеваешься как «Прости Господи», и при этом ты ищешь себе мужчину такого ресурсного, качественного, богатого, мудрого, да -да -да -да. а выглядишь как «Прости Господи», и удивляешься, почему тебя используют только на, на, на ночь или там на, на месяц. Если ты приглашаешь в свой дом человека, который... Мужчину, которого ты близко не должна приглашать. Это что, у тебя не пелена на, глазу? на глазах? Это что, непонятно, что если ты взрослая, половозрелая особь, то тебе нужно брать ответственность, учиться, гребти, в себя укладывать, инвестировать, проходить какие-то кучу тренингов, книжек нормальных читать, применять их на практике. Это что, не пелена на глазах? Это что, он виноват, что не дает тебе денег? не заботиться о тебе, что приходит в свою квартиру в съемную или, или к родителям, и ты там с ним занимаешься любовью. Или ты снимаешь, а он к тебе приходит, когда хочет. Это у тебя не пелена на глазах? Понимаете, о чем я? Поэтому я с такой же была пеленой, и, с таким, и до сих пор работаю, постоянно пробиваю, пробиваю, пробиваю эту пелену. Поэтому, когда у вас есть четкое понимание, Зачем вы это делаете? Для чего? Чтобы что? Когда вы понимаете, что в ваших мозгах, в моих, в наших мозгах, миллиарды информации, и нам еще больше подкидывается, и мозги уже кипят, уже, крышку уже, как в кастрюльке, которая кипит. И мы удивляемся, почему не работают тренинги, мы удивляемся, почему не работают какие-то там семинары. Да, кто-то постепенно. Постепенно, постепенно, да, и лучше платить деньгами за себя, или придется платить здоровьем, жизнями, и это полезно понимать. И полину, пелену это нужно снимать. Спасибо большое за эту метафору, я про эту пелену. Поэтому сегодня вы еще не поняли, завтра вам будет лучше, лучше, лучше, а еще лучше, когда вы пройдете коучинг, и вас человек возьмет и выведет вас за ручку на ваш результат. Потому что самому это долг, Это дебри, это кусты колючие, это... И неважно, в какой отрасли. Вы зашли делать какой-то свой бизнес, и вы не понимаете, что вам должна быть хорошая, качественная страничка, у вас должна быть качественная фотография. Кстати, мне пишет одна недавно женщина, моя из бывших моих учениц, у вас появился стилист или у вас новый стилист, ну, я ответила, я учусь. Но на самом деле, друзья, мои, стиль это внутрь, это стиль жизни. Внутри вас что-то происходит, и вы становитесь другим человеком, понимаете? Вот я пошла делать фотосессию очередную, я видела, о, слушай, какая я классная. А раньше я шла фотосессию сделать, я из 10 фотографий одну только, две оставляла, остальные выбрасывала, потому что я себя ненавидела. Потому что был какой-то внутренний комплекс, какие-то были какие-то тараканы. Не без того, что там еще все идеально, я тоже постоянно работаю над собой. Но... По мере того, как я расту, так я внешне выгляжу, внутренне сказывается на внешнем. Спина, походка, голос, речь, темп речи. Это про стиль. Это про то, как вы относитесь к своему бизнесу, к своим соцсетям, к своим страничкам на сайтах знакомств. Это к тому, как вы разговариваете, как вы учитесь общаться с мужчинами, которых вы хотите привлечь в свою жизнь, чтобы среди них выбрать своего мужчину это как вы относитесь к тому как вы бизнес вы пытаетесь строить все, все очень просто еще смотрели страничка хорошая фотография качественная кому для кого маленький короткий одностраничный сайт про вас со ссылочкой дальше реклама которая идет на вас вы пишете какие то статьи видео и просто штампуете штампуете новый опыт проводите консультации выбираете своего Все. Ну и, конечно, должна быть своя программа. Казалось проще не придумаешь. Но вот мне, чтобы сейчас вам это сказать, мне нужно было столько быть с вот этой, сколько нужно было проработать всяческих курсов и комп, и всяких э, там тренингов и так далее. Или, помню, э, проводили мы тренинг НЛП. Про НЛП сейчас отдельно скажу. Многие считают, что там вот НЛП. Да у нас везде НЛП. НЛП – это инструмент. Один берет это НЛП для того, чтобы другие манипулировать и управлять, а другой использует для себя прежде всего. Себой управляет, своей жизнь управляет, понимает, зачем. Есть такой, э, такая пирамида Дилкса, которой пользуется в НЛП. Где я сейчас? Кто меня окружает? А что я делаю? Чтобы было то, что сейчас у меня есть. А что я хочу? И что мне нужно сделать новое? Как мне нужно сделать новое? Какие такие навыки нужно в себе встроить? Где нужно пропахать? Где нужно проплакать? Где нужно на, на пузе проползти? Потому что дальше по пирамиде этой, Дилса, идет почему важно? Кто я? И вот тут кто вы? Служанка, которая выставляете свои сиськи на показ и хотите, чтобы у вас был серьезный, качественный мужчина. Вы разговариваете матом, курите, вы, водите, вы не умеете выстраивать свои лишние границы, и вам пользуется как попало. Угу. Или вы королева, женщина с чувством собственного достоинства, которая знает, чего хочет, зачем ей это надо, куда она идет, что будет, когда. И к такой мужчина тянется. ради С такой рядом мужчина сам ну, как бы структурируется, силы набирается. Потому что самый главный. Самая главная задача мужчины это обеспечить женщину дать в этот мир пользу, вот это чувствовать себя нужным, востребованным, хвалить его, поддерживать его, за собой следить, быть достаточной. То есть не жить только за счет его, а и собой что-то в, в этом мире делать и быть полезной миру. Потому что следующий элемент из системы этой внутренней силы это чего я хочу, что я умею делать. Чему я еще могу научиться? Если вас критикуют, если вас унижают, если вас там оценивают. Ну, это целая отдельная работа. Был недавно у нас мастер-класс. Кому интересно, мастер-класс 3 часа. Кому интересно, напишите в директ или в личку. Подарю бесплатно. Хотя этот материал стоит денег. Но я уверена, что маленький процент напишет и попросит этот материал. Почему? А потому что люди бегут по жизни. Они думают, что... А, завтра, а, это мне не нужно, а. И это тоже их выбор. Поэтому пелена, пелена, у многих пелена. Поэтому эту пелену нужно, как эту капусту, постоянно, знаете, снимать, листочек за листочком, листочек за листочком. Пелена в виде листков капусты. И поэтому, друзья мои, если вы сейчас, вот этого нет у вас, чего хочу, что делаю, как делаю, как могу сделать еще. Почему это важно? Кто я? И для чего вообще эта суета в моей жизни? Для чего? Вот, казалось бы, просто, да, но на эти вопросы ответить очень даже бывает непросто. Потому что, когда вы работаете в личной, в личной работе, да, задаются какие-то дополнительные вопросы, пробиваются пробивается какие-то комплексы, пробиваются какие-то заблуждения, шевуха отпадает. И вы простраиваете свой личный, свой личный стержень и становитесь осознанными здоровыми людьми. А инструментов для того, чтобы быть здоровыми, очень много. Та же психосоматика. Вот я вчера выложила статью, сегодня еще вы продолжаете комментировать. Спасибо вам большое. Это любая болезнь, это признак того, что Человек про... пробудился. Она дана для того, чтобы человек встряхнулся, соединился с собой. Зачем он, почему? Некоторые говорят, «Дайте мне, помогите мне». Видите, сколько много людей сегодня просят. Рассчитано на что? На эмоции. Рассчитано на что? На жалость. Конечно, люди помогают, и я помогаю. Но слишком как-то много их развелось. Не думайте, почему? И очень много, кстати, проходимцев, которые используют эти эмоции людей. Жалость. Если человек хочет выздороветь, вы знаете, что можно договориться с собой? Со своими клетками, даже когда они болезненные. Даже когда они уже умирают, вы знаете свой диагноз. Угу. Это есть то бессознательное, с кем вы можете договориться и попросить, а для чего вам нужно, чтобы вам еще дали жить? Какой-то проект закончить хороший, книгу дописать, какую-то пользу сделать, дом достроить, там, ну, не знаю, там, что-то хорошее, полезное. Для чего? А просто так, почему сегодня коронавирус так легко зомбирует людей? Потому что люди живут в страхе, потому что люди невежественные и ленивые, потому что люди ленятся в 21 веке открыть Google и ждать такой, например, Поисковичок. Вся правда о коронавирусе. От инфекционистов, от вирусологов. Не инфекционистов. Нет. От вирусологов, эпидемиологов. Я, кстати, недавно услышала в Украине там кто-то ведущий по э, коронавирусу, какой-то эпидемиолог. Ой, этот, господи, инфекционист. И тут же я вспомнила свою гепатический кератит, который чуть без глаза не осталось, когда у меня был была роговица поражена вирусом Герпес, в его вовремя они поставили диагноз, Ну пропустили. Ну, так надо мне было тоже что-то увидеть. Мне нужно было залечь надолго, чуть не остаться без зрения, чтобы многие вещи тоже осознать. Так вот, меня лечили антибиотиками инфекционисты. То есть антибиотиками лечится инфекцией. А вирус Лечится специфическими, специаль, специальными, если есть, вот на, допустим, на герпес, есть завиракс, вы знаете, да? А вот э, другие вирусы, там они такие вариативные, им трудно их поймать. Там самое главное, иметь хороший иммунитет. Так нас сегодня, невежественных людей, у кого блин, на глазах, кормят какой хочешь информацией, закрывают границы опускают экономику до самого дна. И причина первая. Люди тупые, бараны. И на это рассчитано. Но даже те, кто управляют, тоже не всегда понимают, что они делают. Потому что тоже у, у властей далеко не специалисты работают, и вы это тоже знаете. По крайней мере по Украине, по России, по Беларуси вы знаете, да? По другим странам я сейчас не буду далеко ходить. Политикой я не увлекаюсь, но отслеживаю, что происходит в мире, для того, чтобы знать, где будет дождь, чтобы знать, чтобы взять дождик, э, взять сезончик. Так вот, специально людей сейчас забивают, информации много. Кто-то говорит, что там нужно э, лечить, потому что кровь сворачивается, нужно антикоагулянты. Кто-то рассказывает о том, что любое э, сезонное заболевание в виде гриппа э, сейчас диагностируют как коронавирус а раньше этот коронавирус тоже был он с 60-х годов даже раньше он тоже был но его просто не, не было его в реактивах чтобы его выявить а сейчас он выявляется и люди в страхе делают всякие глупости и они на эмоциях не думают головой а для того чтобы думать нужно фильтровать базар фильтровать информацию а для этого нужно понимать кому выгодно Какая, какой кризис на самом деле идет, идет передел власти, идет, внимание, с долларом, переход на цифровую валюту, переизбыток денежной массы. Сейчас не буду вас отличить, я просто изучаю, мне самой это интересно, как человеку, который занимается и хочет дальше заниматься инвестированием и так далее. Я тоже обучаюсь и учусь финансовой грамотности, поэтому очень много и в этой части следует Поэтому на людей, у которых пелена на глазу, скидывается любая информация, которая рассчитана для того, чтобы достичь их целей. Вы прекрасно понимаете, что лишних людей на планете много. Балласт, много баласта. И не потому, что там кто-то хочет нас чипировать, мы давно чипированы уже. Вы заметили, у нас не успеешь зарегистрироваться на какой-то мастер-класс, у тебя уже автоматически вводится, ты еще ничего не ввел, замечали, да? Вы еще ничего не ввели, а уже форма заполнена. Знаете почему? В Google все уже запомнил. Стоит тебе только один раз зайти, тебя уже знают. И не думайте, что у вас так трудно, там, чип, уже, да, мы уже сами давно чипировали, вопрос в другом лишних людей много, ресурсов на планете меньше. Знаете, угу. как усыхают наши речки, как засирается, простите, земля, планета. Поэтому, если смотреть на какой-то глобальный большой такой смысл, откуда все это идет, то нужно смотреть, а кому это выгодно, а зачем? И, кстати говоря, я эту информацию услышала от научных людей, от профессоров Российской Академии Наук я верю науке, верю профессорам, которые глубоко копают, исследуют, понимают, из чего состоит этот мир. А теперь приходим к частности. Что же делать? да? Если вы хотите быть здоровыми, выздороветь от какой-то болезни, знайте, что причина в вас. Точка. Я такая же, как и вы. И все свои 60 лет мне с моим инвалидностью второй группы где там места живого нет, где расписано там все, начиная там от головы, ногами, печенью и, и сердцем и так далее. Если бы я говорила только то, что я больная, то ну, уже бы, наверное, носили цветочки. Ну, может быть, а может быть и нет. Там раз в год, может быть, панахиду поставили бы. Ну, я реально оцениваю ситуацию и жизнь, да. Если у вас астма, Диабет, сердце – причина у вас. Найдите в себе причину. Тело брекается, тело кричит. Поднимитесь над этой проблемой, уберите эту боль. Идите дальше. Если вы до сих пор не нашли того, кого хотите, с кем вам хотелось бы жить, старость встретить, детей родить, ну, каждого свой возраст я прекрасно понимаю, значит, причина у вас, потому что мужчин толковых. Много. Даже если мы их испортили, мы, женщины, сделали из них, там, потребителей, там, альфонсов, там, слабых, пьяниц, алкоголиков. Привет, привет, привет. Взаимно. Красивое солнечное платье, солнечное. Так вот, даже если у вас сегодня нет, вам там 20, 30, 40, 50, 60, 70 вам кажется, что все мужики козлы. Вам кажется, что они не виртуальщики. Только секса им подавай. Нет, мои хорошие. Какая ты, такой к тебе и будет. Или, другими словами, станьте самодостаточной. Самой себе достаточно. Только после этого захотите. А как вы хотите улучшить? Чтобы вам было еще лучше вдвоем. А не за счет. Вот я выйду замуж, стану уверенной. Вот я с мамой разберусь, которая меня там третирует, и может быть когда-нибудь я там, значит, найду себе мужчину, с которым переписываюсь там три года, а он мне ничего не предлагает. Бред, инфантильность, инфантильность женская. Если мужчина вам, вы с ним пообщались, общаться тоже надо уметь. Проходит месяц максимум, и у вас дальше нету встреч, там, все забудьте. Они там сидят, от нечего делать на этих сайтах знакомств. Но есть и те другие, которые ищут, какая будет такую, он и найдет. И так далее, и так далее. Поэтому здоровье – ваша ответственность. Отношения – ваша ответственность. Бизнес, деньги – ваша ответственность. Вы занимаетесь mlm бизнесом У вас есть продукт, который вам нравится, который людям помогает. Вы верите в свой продукт, он вам помогает, он дает лучший мир. А кто вам мешает? Оформить страничку, повторяю. Написать свое правильное позиционирование. Оформить свой маленький одностраничный сайт, чтобы спасительный человек зашел и сразу узнал про вас. Анкетка на консультацию. Вот у меня анкета стоит. Кто захочет, придет. Могу во время консультации дать пользу, сколько сколько смогу, бесплатно, в варианте. А дальше я приглашаю вас или в другие консультации, или в коучинг, или продаю вам какой-то свой продукт, ну, то уже как ну, вам выгодно. А кто вам мешает так сделать? Поэтому, все на вашу ответственность. И еще момент, даю вам такой маленький лайфхак. Что я, задавайте себе вопросы такие, что я люблю делать, кому от этого будет польза то, что я люблю делать. За что платят деньги. И тогда вам остается только ответить на эти вопросы, сделать вот эту вот страничку, что я сказала. И вы таким образом делаете свой бизнес и зарабатываете на психологии, на там, преподавании, на немецкого, английского, математики, истории у каждого свое есть. Кто-то из вас врач, кто-то преподаватель. Чего вы сидите и ждете? Да, параллельно развиваться, да, параллельно учиться, да, фильтровать информацию, которая идет. Пелену снимать, становиться выше, глубже, интереснее. И если у меня сегодня вот то, что у меня есть, это результат моих действий, моих поступков, моих преодоленных страхов каких-то комплексов неполноценности, Понимаете? Благодаря вам, которые мне верите, приходите на мои тренинги, консультации, платите мне за мой труд. Даже не за мой труд вы платите, вы платите себе. Потому что сегодня, недавно мне одна написала, я вам платила. Нет, вы не мне платили, вы платите себе. И если вы получили результат, хотя бы на 10% от того, что вы ожидали, то это даст вам рост еще глубже, потому что никто и никто из моих клиентов, учеников, еще не остался с пустым, чтобы это ничего не помогло. Это прорыв дает очень большой. Не все об этом пишут отзывы, люди стесняются, люди комплексуют. Опять же, это комплекс маленького человека, опять же, это пелена, а что скажут, а что подумают, а вот я откроюсь, об этом узнают мои одногруппники, односельчане, одноклассники. Хиленькая, значит, ты еще. Хиленькая, маленькая, масштаб такой малюсенький. Потому что человек, который открывается и показывает, вот у меня было, вот я пошла, вот и результат получила, и тебе говорят, М -м, так ты, оказывается, работаешь над собой, так ты, оказывается, ну какая молодец, я тебе верю. Потому что у каждого куча скалетов в шкафу. Куча, запомните. И сегодня люди, которые достигли миллионных там доходов, они об этом открываются, они пишут отзывы друг другу, они идут друг другу обучаются, потому что человек не может все знать. Потому что вы заплатили, вам платят. Итак, возвращаемся к плану, который я вам написала изначально. Значит, пелена. Если вы про эту пелену написали себе чего вы хотите, но вам например дали книжку которая вам не идет или информация которую вы дали вам дали она вам не идет значит вы еще не готовы вам нужно ковырять. если один человек получил информацию у него пошел рост, а вам мало значит вам нужно еще ковырять. Дальше. Если вы больны, у вас есть какое-то заболевание, и ваши таблетки вам уже достали, а вы знаете, что есть такое понятие, как психосоматика, и этим нужно заниматься, и эта причина внутри вас, читайте статью на Фейсбуке, в Инстаграме есть статья, там есть примеры, значит, вы здесь сами причина. Вам выгодно быть больным человеком. Выгода не осознается. Если вы хотите быть здоровее, увереннее, сохранить свою молодость дольше. Вам не нужно много исследовать всякой разной литературы, вам нужно просто иметь, первое, конкретные цели, гореть чем-то, чего-то сильно хотеть, то, что делает вас счастливыми, счастливыми, то, что делает людям пользу, и работаете над телом, меньше жрете делаете зарядку, физкультуру по чуть-чуть, сколько там каждому, каждому, по его весу, по его возрасту, это делаете регулярно. Я рекомендую вливаться холодной водой. Она дает тургор кожи, она улучшает иммунитет, она увеличивает энергию. Но это я рекомендую, и я это делаю. А Вы сами по себе смотрите. Отдыхать, кайфовать, принимать теплые ванны, ходить на массажи. Э, наслаждаться в транс-медитациях. Но ну, тогда, когда у вас есть конкретные цели. Вы делаете, делаете, делаете, делаете. Не получается, вы снова делаете. И когда уже устали, вот тогда включаете транс медитацию А не просто транс медитация визуализация, коллажи. Богу дано. Бог нам дал жизнь для того, чтобы мы проходили ее через те возможные рубиконы. Ни по-другому не дано. И уровни развития тоже я дала только поделиться. А еще есть разные другие уровни. Сейчас это в одном видео не будет столько. Тоже есть разные. И на каждом уровне есть причина болезни или недостижения чего-то, там, денег, мужчины и так далее. Если вы достигли какой-то цели и расслабились, деградация пошла вниз. К сожалению, многие уходят на пенсию и очень быстренько, что? Угу. Пенсионеры военные, я это знаю, среди своих коллег, они крутые на своей работе, как только они уходят на пенсию, если они не занимаются чем-то важным для других тоже, не находят свое, свое применение, они толстеют, жиреют, по госпиталям не вылазят и уходят из жизни. Что нового? Казалось бы, ничего. Именно эта структура называется вот той, про которую я только что сказала. Это и есть структура, которую нужно простроить для себя. Это структура личности, структура вашей личности. Это тот стержень, отвечая на вопросы, который, которые вам поможет снимать пелену по, одной, по одному листику, как капуста, как капусту, листики капусты с кочерышки. Поэтому если сегодня у вас что-то пока не идет, значит вы еще не готовы. Вот и все. Дальше. Фильтры. Как фильтровать информацию? А кому это выгодно? А что мне это даст? А как я могу с помощью этой информации достичь своей цели? Часто залипаем мы там на какой-то информации. Я всегда задаю себе такой вопрос, потому что информации много, классно, полезно. Я порой а, смотрю, полтора ночи, я уже потеряла свое время, я там залипла. Я задаю себе вопрос, так, мне это... Полезно, мне это выгодно. Зачем? Что мне это даст? Как я достигну своей цели? Поэтому кризис для того, ребятушки, внешний кризис, для того, чтобы люди опомнились, и одни выживали, становились сильнее, крепче, увереннее, гибче. А внутренний кризис, для, для, внутреннего, для внутреннего кризиса любого человека хватает разных других ситуаций по жизни. Измена, там, я не знаю, там пропажа чего-то, заболел человек и так далее. Это тоже, тоже кризис внутренний, только это тоже возможность роста. И если люди не растут, расслабили булки и думают, что все так просто им придет, и пенсии, и зарплаты, и просто так, нет. Нет, друзья мои, мыслить нужно учиться системно, кто ты. Сидеть в соцсетях в виде бота писать там всякую хрень или учиться разбираться, в том, что происходит в мире, в том, что происходит с вами сейчас. Для кого выглядит этот коронавирус? На самом деле истинные причины, цифры, вы их проверяли, где-нибудь смотрели? Нет, единицы, я уверена. На Facebook полистайте, полистайте ленту. У меня там буквально с первых дней, где-то через месяц, наверное, а то и раньше, я выложила свое видео в Facebook. И на Ютубе, по-моему, оно есть где приводятся цифры, сколько у нас, э, каких заболеваний, что такое эпидемия, что такое пандемия, сколько идет нарушений. Но люди с этого не понимают. Даже врачи и те ведутся. Врачам нужно что? Нам, нам врачам, нужно, чтобы протокол был. А протокол ты составляет. На основании чего протокол составляется? Для чего? И так далее, и так далее. Для чего? Соответственно, что нам делать людям здесь сейчас? Понимать, что ты делаешь, для чего делаешь, почему тебе это важно. Пропитываться этими ответами на вопрос. Желательно лично, потому что сами вряд ли так тоже будет каша очередная. И образовываться. Потому что необразованных сегодня сметет волна. корона а еще какая-нибудь хрень. Вот и все. Если мы думаем, что будет так, как было вчера, не будет. Не будет. Все меняется. Мир меняется, все меняется. Если вам была полезна сегодняшняя наша встреча, поставьте насколько, чем именно было полезно. 42 минуты был, был эфир. Я Надежда Новосельская психолог, психофизиолог, психотерапевт. Человек с опытом жизни, практическим опытом. Люди получили результаты огромные в работе со мной. И в отношениях, и в деньгах, и в бизнесе, и в здоровье. Поэтому я имею право это говорить, плюс ко всему я все, что вам проговариваю, я сама это применяю на практике. И поэтому мне болит душа, когда люди невежественные, когда у них пелена, когда они обижаются, когда они реагируют эмоциями на то, что происходит, и не растут. И до тех пор, пока так вот будет в мире происходить, до тех пор, пока люди не вырастут умом, не отрезвеют и начнут принимать знания с учетом, а зачем, а кому это выгодно и где здесь я. Кто хочет на консультацию, ссылочка под этим видео. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Сегодня воскресенье, 1 ноября. Момент записи этого эфира. Всех вам благ. Будьте здоровы. И снимайте пелену с глаз. Задавайте себе вопрос. А где здесь я? Чего я хочу? Что я делаю? Чему я еще могу научиться? Чтобы в этом мире иметь смысл? И зачем вообще я? Пришел сюда.